Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня в преддверии нового года мы поговорим о выборе блока питания. Вам очень понравились мои часовые лекции по материнским платам и оперативной памяти, кто не смотрел, то советую послушать. И сегодня пришло время поговорить об одной из самых важных частей вашего компьютера, проблемы с которой могут грозить тупо сгоранием всего остального железа. Поэтому к выбору блока питания, сокращенно БП, нужно подойти максимально ответственно. По традиции начнем мы изучение вопроса с каких-то простых вещей, например, как определить нужную мощность блока питания или что такое бронзовые, золотые и прочие сертификаты блоков и зачем они действительно нужны и на что действительно влияют и закончим мы им производителями блоков, платформами, оценкой лямбда и много чем еще. Ну и напоследок я, конечно же, дам вам полную пошаговую инструкцию по выбору и список из тех блоков, которые действительно заслуживает вашего внимания в разных ценовых и мощностных сегментах, но как вы понимаете, ответа на 5 минут тут не получится и быть его не может, надеюсь, что к концу видео вы поймете, что это действительно так. И да, друзья, на канале уже было видео на данную тему, но мое мнение и мои знания за 3 года претерпели существенные изменения, так что пришлось начинать сначала. Итак, начнем мы с того, что все устройства в нашем компьютере потребляют определенное количество энергии, измеряемое в ватах. всех их питает тот самый блок питания. И в этом плане он чем-то похож на повара, но как и в случае повара, главная задача БП не просто накормить всех энергией, а преподнести ее в какой-то съедобной форме. Ибо как вы, друзья, не можете жевать сырое мороженое мясо, так и большая часть ПК это микроэлектроника, и она не может работать с напряжением 200 30 вольт, которая есть у нас в розетке. Собственно вопросом преобразования энергии и занимается наш блок питания, делая из 230 вольт в розетке 3 линии на 12, 5 и 3 вольта соответственно. Да, объяснение довольно детское, но я не хочу тут все усложнять. Итак, линии 3.5 вольт используется обычно в питании материнской платы, различных контроллеров и разъемов на ней, в питании жестких дисков, SSD накопителей, подсветки и так далее. Но самая важная линия это линия 12 вольт, ибо она используется как для всех этих устройств, так и для двух самых важных и прожорливых частей вашего компьютера, которые потребляют свыше 90% мощности блока, а именно для процессора и видеокарты. И у каждого блока Питания, сзади есть вот такая вот табличка где указывается на сколько ватт рассчитана каждая линия и у хороших блоков питания мощность на коробке то есть номинальная мощность плюс минус равна мощности по линии 12 вольт а вот у бюджетных она может быть порой существенно меньше и под видом скажем 650 ваттного блока вам продают по факту какой-то 600 ваттник к счастью сейчас такое становится редкостью, но говоря о мощности блока, в первую очередь нужно конечно говорить не о коробочном значении, а как раз таки о том, что написано в графе 12 вольт. И да, друзья, на некоторых блоках можно увидеть, как эту самую линию 12 вольт делят на 2, а то и более. На редких моделях ее можно принудительно разделить, используя специальный переключатель. Но вас наверняка интересует вопрос, что это и зачем это надо. На самом деле вопрос довольно обширный, ему можно посвятить отдельное видео. Вам же, друзья, важно понять, что если вы увидите такое обозначение, значит потребление по каждой конкретной линии 12 вольт ограничено в целях безопасности, чтобы при превышении нагрузки на этой линии ничего у вас не сгорело. И если умножить указанную в табличке на блоке силу тока на 12 вольт, то можем понять каково ограничение в ваттах для каждой линии. И как вы понимаете, чаще всего ограничивают линию питания процессора и видеокарты, как самых прожорливых комплектующих. И так как самые топовые современные процессоры или видеокарты могут в одного жрать 300-400 ватт энергии, то если линия рассчитана менее чем на 350 Вт, то с таким мощным железом могут быть проблемы. Если будет превышен лимит, то блок автоматически просто выключится. Поэтому сейчас во многих блоках до 750-850 Вт вы такого обозначения не увидите. А такое разделение применяется в основном на блоках мощностью свыше 750-850 Вт. Ибо там каждая линия рассчитана на 35-40 Ампер то есть на 420 480 ватт и ее за глаза хватит для питания любого устройства. И обычно именно на таких блоках как раз таки есть возможность переключать режим вручную тумблером. И грубо говоря объединять все линии в одну при необходимости. Это все хорошо и интересно. Смотрим на мощность по линии 12 вольт в таблице на блоке. Это мы поняли. Но какой же по мощности блок питания, то бишь на сколько ватт, нужно взять именно вам, чтобы запитать все свое железо и чтобы энергии хватило. Я обрадую вас, друзья, но лазить по просторам интернета и читать информацию о том, сколько потребляет ваша видеокарта, сколько процессоры и все остальное, на самом деле не обязательно Производители блоков питания все уже сделали за вас и в сети вы можете найти множество калькуляторов, позволяющих сделать все нужные подсчеты Обычно я использую удобный и, что важнее, по-детски простой калькулятор от BeQuiet или как альтернативу калькулятор от Seasonic, там тоже все проще некуда. Итак, мы заходим в калькулятор, ссылка будет в описании, и начинаем выбирать те комплектующие, которые мы запланировали купить. Для начала процессор, Intel или AMD. Далее выбираем сокет процессора. Вот вам небольшая справка по сокетам, но если вы не можете разобраться, то просто зайдите в любой крупный интернет магазин, найдите там свой процессор, зайдите в характеристики и посмотрите, там эта информация обязательно будет прописана. После этого выбираем конкретную модель процессора. В нашем примере это будет 11400F. Также заметьте, что если бы у нас был другой процессор, поддерживающий разгон, например 11600K или AMD 5600X и мы планировали его разгонять, то это тоже можно было бы учесть в калькуляторе и он накинул бы несколько процентов к итоговой мощности блока. Мы же со своим 11400F делать этого не будем и поэтому оставляем все как есть. По аналогии с процессором мы выбираем видеокарту, сначала производителя, Nvidia или AMD, и далее уже конкретную модель, например, TX360. И да, друзья, выбирать разгон карты для карт 30-го поколения от Nvidia и 6000 серии от AMD в принципе не нужно, даже если вы этим разгоном планируете заниматься, ибо данный калькулятор и так считает потребление данных карточек из данных линеек по пиковым значениям, которые существенно превосходят все то, что вы можете встретить в реальной жизни. Так, например, реальное потребление 3070Ti в серьезной нагрузке порядка 300 ватт, и это подтверждает со многочисленными тестами а вот скачки потребления согласно тем же тестам могут достигать и 380 ватт и в калькулятор на самом деле попадает именно это значение правильно это или нет вопрос на самом деле спорный но от лишних нескольких десятков ватт запаса вреда вашей сборки явно не будет а вот для старых карточек разгон, если вы планируете делать его руками, учесть все-таки стоит, дабы калькулятор сделал небольшой запас и накинул несколько ватт сверху. Ну ладно, друзья, определившись самым важным, с процессором и видеокарточкой, мы выбираем количество SATA-устройств. SATA-устройства это жесткие диски, 2,5-дюймовые SSD-накопители и также дисководы. Я обычно ставлю две штуки, ибо для большинства игровых или домашних ПК этого более чем за глаза. Количество пата оставляем 0, количество модулей памяти выставляем максимальное, которое поддерживает ваша материнская плата. Это обычно 4, но порой это может быть 2 или даже 8. Количество М2 накопителей, сейчас там минимум одна штука, лучше две с запасом, максимум ограничивается тем, сколько разъемов М2 есть на вашей материнской плате и тем, сколько вы реально планируете их купить. По ноги выставляем количество корпусных вентиляторов, в обычном ПК их обычно не более 4-6 штук и если будет система водяного охлаждения для охлаждения вашего процессора, то указываем ее параметры, то есть сколько помп и сколько вентиляторов. В обычных водянках помпа одна, вентиляторов от 1 до трех, соответственно если ничего такого у вас не будет, то просто оставляйте это поле пустым. Вот эту галочку про USB Gen 2 лучше вообще не нажимать, она добавит 100 Вт конечной мощности блока, предполагая, что вы будете заряжать через USB какое-то очень мощное устройство, что встречается на практике крайне редко, а зарядка какого-нибудь телефона или планшета даже по этому каналу много энергии у вас не съест. После этого мы жмем кнопку рассчитать и калькулятор выводит нам сколько будет максимально потреблять наше железо в случае серьезной нагрузки. В моем примере это плюс-минус 550 ватт. Однако опытный пользователь обратит внимание, что калькулятор почему-то предлагает нам блоки питания намного большей мощности, чем то, что получилось в расчете, да еще и показывает красным на те блоки, которые, казалось бы, подходят нам просто идеально, и возникает простой, но резонный вопрос, почему и как же так? Дело в том, друзья, что мы посчитали максимальное потребление нашего железа, однако никогда нельзя брать блок питания впритык. Как мы и сказали в начале, блок питания преобразует энергию, и данное преобразование, процесс, конечно же, не идеальный, ибо он не проходит без потерь. И если мы говорим о блоке питания, то куда же теряется энергия? Правильно, она выделяется в виде тепла, то есть наш блок питания греется, именно поэтому блоку питания и нужно охлаждение в виде вентилятора. Этот самый вентилятор крутится на определенной скорости. На хороших блоках питания он при низкой нагрузке, где-то до 30%, может вообще не крутиться. Это так называемый Funless, то есть безвентиляторный режим. А затем с ростом нагрузки начинает работать... В бесшумном режиме на низких оборотах Но как вы понимаете Чем ближе к предельной мощности нагрузка на блок Тем больше нагрев А значит выше скорость вращения вентилятора Ну и соответственно Выше уровень его шума Так что если блок взят впритык То да, работать он будет Но шум, перегрев, а значит и быстрый износ вентилятора И его скорый отказ Да и последующий отказ самого блока Вещи вполне реальные. Именно поэтому, друзья Производители блоков питания и советуют вам брать блок питания с запасом Запас обычно берут минимум в 15-20% То есть к нашим 550 ваттам надо минимум накрутить 15-20% Это где-то 85-110 ватт И мы получим, что нам нужен блок питания где-то на плюс-минус 650 ватт ну и нужно понимать, что эти 15-20% это запас для того, чтобы блок работал тихо и не на пределе своих возможностей. И мы не включаем сюда запас на какой-то апгрейд, то есть замену процессора или видеокарты на более мощные и потребляющие больше энергии. Если же мы планируем существенно обновить свой компьютер в будущем, то к полученной цифре желательно накинуть еще хотя бы 100-150 ватт, а лучше просто посчитать потребление в калькуляторе на ту сборку, которая будет после предполагаемого апгрейда. В итоге, посчитав, что вся наша сборка будет потреблять 550 ватт, блок питания мы берем минимум на 650, а если хотим какой-то серьезный апгрейд в будущем, то и 750 не будет на самом деле много. Ну и как и было сказано в начале, значение мы смотрим не на коробке с блоком, а по линии 12 вольт, вот как-то так. И да, друзья, часто я слушаю от вас три таких вопроса. Первый вот, мол, у видеокарты в спецификации написано, что только она потребляет 650 ватт, а вы тут насчитали всего 550. Друзья, нет, спецификации на сайтах пишут как раз таки, какой примерно по мощности блок питания нужен на весь ПК с данной видеокарточкой. Только вот что они подразумевают под фразой «весь ПК» известно одному господу богу, И с одной и той же картой реально вполне собрать себе компьютер, потребляющий как 550 ватт, так и все 850, так что на эту цифру лучше вообще не ориентироваться. Второй вопрос, а вот тесты блоков питания показывают, что они могут держать нагрузку выше номинала. Скажем, блок на 600 ватт спокойно тянет 650-660. Да, друзья, хорошие блоки действительно имеют негласный запас по мощности. В частности, чтобы держать пиковые нагрузки процессора и видеокарты. Однако ориентироваться на этот запас при выборе я бы вам все-таки не советовал. Этот запас делается явно не для вас. Ну и третий вопрос, а вот возьму я блок питания большой мощности, это сколько же я буду платить за электричество? Тут важно понять, что блок питания потребляет из розетки ровно столько энергии, сколько нужно вашему железу. То есть если вы возьмете два одинаковых компьютера с одинаковыми комплектующими, которые потребляют ну скажем максимум 600 ватт и поставите в один из них блок на 650 ватт, а во второй скажем на 1200, то их максимальная потребность из розетки при одинаковом типе работы будет плюс-минус одинаковым и чеки за свет тоже. А еще смешнее то, что зачастую владелец ПК с большим по мощности блоком питания будет платить даже чуточку меньше. И тут вам наверняка стало интересно, почему и как же так? В чем же тут подвох? Как мы сказали ранее, блок питания вещь у нас не идеальная, и в процессе работы, то есть в процессе преобразования энергии, эта самая энергия теряется в виде тепла. Допустим, что у нас 850 ваттный блок питания, дело за розетки 1000 ватт энергии, 850 из которых пошло на полезные цели, то есть только требуют наши комплектующие для своей активной работы, а 150 ватт ушло тупо в тепло. Как мы знаем, соотношение полезной энергии к общим ее затратам это есть КПД, то есть коэффициент полезного действия. И в нашем случае КПД нашего блока питания равен 85%. Но КПД блока питания вещь непостоянная. Она зависит как от качества блока, так и от того, насколько процентов он нагружен. Ее можно представить в виде вот такого вот графика. Подобные графики имеются часто на коробке с блоком или на одной из его сторон. На графике мы видим, что наибольший КПД, когда блок работает эффективнее всего, то бишь максимум взятой энергии идет на питание комплектующих, а минимум теряется в виде тепла, достигается при плюс-минус 50% нагрузке, а худший КПД идет при соответственно минимальной и максимальной нагрузке на блок. Таким образом, вернувшись на пример с двумя, казалось бы, одинаковыми ПК, мы видим, что блок питания на 650 Вт, работая по факту на пределе от своей мощности, будет работать с плохим КПД, ну скажем, 89%. То есть из розетки он возьмет 675 Вт, 600 пойдет на питание комплектующих и 75 выделится тупо в виде тепла. В то же время аналогичный по качеству блок на 1200 ватт с тем же железом на борту будет загружен всего наполовину и его КПД при этом будет максимальным, то есть порядка 92%. То есть он берет из розетки всего 650 ватт, из которых 600 идет на питание комплектующих и лишь 50 выделяется в виде тепла. Вот такая вот арифметика. При этом, как вы понимаете, у более мощного блока питания выигрыш не только в том, что вы отдадите им меньше по счетам за электричество, у него также меньше энергии уходит в тепло, значит он меньше греется, значит с меньшей скоростью крутится его вентилятор и значит он тупо тише. В общем ничего плохого в том чтобы взять блок питания большей мощности чем надо нету, главное тут не перегибать палку разумности. Ну и да, друзья, разные по качеству блоки питания, конечно же, обладают разным КПД, то есть разной вот этой вот кривой эффективности. И чтобы как-то оценить КПД блоков, как раз-таки и была придумана та самая сертификация, на которой многие из вас наверняка слышали. Все эти 80 плюс бронза, голд, сильвер, платинум и так далее. Чем выше сертификат, тем эффективнее блок в плане экономии энергии, и как мы уже выяснили, тем меньше энергии уходит в тепло, а значит он меньше греется. Но надо сказать, что сертификаты сыграли с покупателями злую шутку, ибо люди начали думать, что блок, обладающий хорошим сертификатом, скажем, 80 голд или платина, равно хороший качественный блок. Но это, друзья, все равно что сказать, что машина с низким расходом бензина – это просто идеальная машина, а то, что она ломается каждые три дня – это так, мелочи жизни. Сертификат, как мы и сказали, говорит лишь о том, сколько мы будем отдавать за электричество и о том, насколько будет греться наш блок. И если последнее для нас еще хоть как-то важно, то вот по электричеству разница между дешевым 80 плюс бронз блоком и дорогим 80 плюс титаниум в плане потребления энергии всего порядка 10%. То есть если даже посчитать, что средний ПК с железом потребляющим 600 ватт работает даже в формате 24 на 7 и взять достаточно конский тариф за электроэнергию то мы поймем что речь идет об экономии максимум в пару сотен рублей в месяц при этом друзья во всех наших расчетах мы считаем максимальное потребление железа то есть те самые 600 ватт но это максимум который будет тратиться только когда вы будете активно играть в игрушки или работать в каких-то тяжелых программах во время простоя работы с документами или серфинга в интернете подобный пк будет потреблять всего где-то 100-200 ватт а большую часть времени ПК дома может вообще простаивать выключенным, и как итог, экономия от избыточно эффективного блока в реальных условиях будет вообще сходить на нет. При этом за более дорогой блок вы переплатите минимум 1010-15 Их вы даже за 5-7 лет его работы никак отбить не сможете Так что спросите вы, обращать внимание на сертификат не нужно? Нужно, друзья, но для другой цели Как мы и сказали, хороший сертификат не равно качественный хороший блок Однако верно обратное То есть любой хороший блок питания будет обладать хорошей энергоэффективностью То есть будет иметь хороший КПД и хороший сертификат Хотя бы бронз, сильвер или голд, то бишь КПД порядка 85-90%. Поэтому, когда вы определитесь с нужной мощностью и зайдете на сайт магазина, то вторым шагом отсортируете блоки именно с этими сертификатами. Все, что ниже, в подавляющем большинстве случаев, откровенный шлаг, недостойный вашего внимания. Все, что выше, чаще всего значительная переплата за избыточную энергоэффективность, которая вам опять-таки ни к чему. Ну и даже после этой сортировки у вас останется куча вариантов, и их нужно будет опять-таки как-то отсеять. Так чем же еще отличаются блоки? Но самое банальное размерами, есть четыре самых распространенных форм-фактора блоков, определяющих их габариты Самый маленький из ныне использованных форматов это TFX блоки, но они в подавляющем большинстве идут максимум на 350 Вт, и Их применение нынче настолько редко, что смысла обсуждать их я никакого не вижу В магазине вы навряд ли найдете больше пары моделей и ваш выбор будет на самом деле предопределен есть также блоки побольше SFX и SFXL формата, которые применяются в компактных мини-ПК. SFX имеют высоту 65 мм, ширину 125 мм и длину обычно не более 100 мм, а SFXL блоки, соответственно, чуть длиннее, порядка 125 Брать такие блоки для обычного ПК На самом деле смысла мало Ибо стоят они обычно дороже Вентиляторы у них зачастую компактные Что сказывается как на шуме Так и на температурах Плюс добавок без специальных переходников Установить их в обычный корпус Будет почти невозможно Поэтому их использование Ограничено именно компактными мини ПК Ну и есть привычные нашему глазу ATX блоки Которые используются в обычных ПК И с вероятностью 90% вам для вашей сборки нужен именно такой блок он имеет ширину 150 миллиметров высоту 86 и длину от минимальных 140 до примерно 220 миллиметров разница по длине как вы видите просто огромная порядка 8 сантиметров и может случиться так что место вашем корпусе для размещения длинного блока просто не хватит так что перед выбором блока посмотрите в данных по корпусу в магазине или в инструкции на сайте производства водителя, во-первых, какой стандарт блоков поддерживается, и во-вторых, какова может быть максимальная его длина. У хороших корпусов эти параметры всегда указаны. При этом надо не забывать учесть, что будут еще и кабели, и блок питания лучше не брать впритык. Соответственно, третий шаг в нашем списке, это как раз-таки отобрать блоки нужного форм-фактора и нужной длины, чтобы они тупо влезли в наш корпус. Ну и также, как вы понимаете, размеры блоков показывают влияние и на размеры системы охлаждения блока, и, соответственно, размеры вентиляторов, а это, конечно же, влияет на уровень шума. Полностью бесшумных блоков питания не существует. Ну ладно, вру, существует, но это непростые решения без вентиляторов, стоящие довольно дорого. Остальные же, хочешь не хочешь, приходится охлаждать активно, используя тот самый вентилятор. И, конечно же, разные вентиляторы показывают разные результаты как по шуму, так и по ресурсу, то есть сроку своей работы, ибо в них могут стоять разные подшипники, то бишь главные движущиеся части, обеспечивающие кручение. На экране вы видите основные типы подшипников с общей оценкой их характеристик, но надо понимать, что тип подшипника и размер вентилятора это далеко не единственное, что влияет на уровень шума. Ибо если запихнуть даже самый лучший вентилятор в какой-нибудь некачественный греющийся блок, ему придется Работать на высоких скоростях, дабы его охладить, то он все равно будет шумным и быстро израсходует свой ресурс. Поэтому доверять надо не теории, а практике. И для оценки шумности блока питания применяют так называемую оценку лямбда от компании Sybinetics, имеющую диапазон от обычного S-Standard до самого тихого A2+. Тут надо сказать, что тест лямбда проходит далеко не все блоки, а только те, что прислали на тест производители И отсутствие оценки лямда у части блоков вовсе не говорит о том, что они обязательно плохие и шумные Нет, их просто не тестировали Можно поискать тесты от блогеров, где они также делают замеры шума и в принципе по ним сделать какие-то выводы Ну и также, друзья, тест лямда оценивает не максимальный шум, а средний И делает это не по самому простому алгоритму но в любом случае на него можно ориентироваться при выборе вашего блока Если вы прям ярый фанат тишины, то искать надо варианты, которые получили оценку от и минусы выше Или с уровнем шума менее 30-32 дБ Вот как-то так ну и также друзья как вы понимаете Блоки питания кроме системы охлаждения Отличаются также банально по имеющимся на них кабелям Ну начнем с того что кабели на блоке питания Могут быть отстегиваемые Тогда блок питания называется модульным То есть вы подключаете лишь те кабели Которые вам нужны для вашей сборки Есть также не отстегиваемые То есть не модульные Где все кабели торчат из блока огромной колбасой Ну и есть так называемые полумодульные Или частично модульные блоки когда кабель материнской платы и процессора стегнуть нельзя, а остальное вы подключаете или не подключаете по своему усмотрению. На что это влияет, спросите вы. По сути, на внешний вид и удобство сборки. Ибо у немодульных блоков питания, огромную колбасу неиспользованных концов кабелей просто некуда девать. Ибо не во всех корпусах есть много места под их укладку. Так что правило тут на самом деле простое. Если есть финансовая возможность без сильной переплаты взять модульный или полумодульный блок, то лучше взять именно его. Окей, а сколько и каких кабелей надо, спросите вы. По сути своей все просто. Сколько устройств в компьютере, столько и кабелей нужно для их подключения Но на деле беспокоиться обо всех кабелях отнюдь не нужно Так например коннекторов, которые питают жесткие диски SSD накопители У почти любого блока питания более чем за глаза Это вот такие вот плоские коннекторы, которые называются SATA Они обычно размещаются по несколько разъемов на одном кабеле И получается, что вы можете сделать целую гирлянду из жестких дисков то же самое касается и Molex-коннекторов, которые почти ныне не используются А если используются, то только в вентиляторах, и то совсем-совсем китайских Или разветвителях вентиляторов И задумываться о них тоже никакого смысла нету. Кабель питания материнской платы также у всех плюс-минус современных блоков питания Идет на 24 пина, то бишь на 24 штырька с контактами Так что тут выбора вам опять-таки не оставили Ну и есть два устройства, которые требуют вашего пристального внимания при выборе блока питания это процессор и видеокарта видеокарта может вообще не иметь дополнительных разъемов питания или иметь один 6 пиновый разъем или один 8 пиновый или какие-то их комбинации например 6 плюс 8 или 8 плюс 8 и дабы не делать два разных коннектора производители блоков питания нынче используют универсальный PCI Express коннектор 6 плюс 2 пин и в зависимости от ваших потребностей он может быть как 6 пин так и 8-пиновым. Соответственно, у каждого блока питания указано в характеристиках, сколько коннекторов 6 плюс 2 пин у него есть. Для 90% сборок хватит двух штук, для ПК с топовыми видеокартами порой требуется где-то 3-4. Ну и очень редко на новых картах встречаются вот такие вот мутанты на 12 пин, но кабели или переходники для них чаще всего надо заказывать отдельно у производителя и этим занимаются далеко не все даже крупные бренды, так что с этими картами нужно быть осторожным. Также важно понимать, что редко коннекторы цепляют каждый на отдельный кабель, чаще два коннектора размещают на одном кабеле, и конечно таким кабелем можно запитать два разъема на вашей видеокарточке, однако производители блоков питания рекомендуют, если есть такая возможность, на каждый разъем помещать отдельный физический кабель, но это, заметьте, лишь рекомендация с разъемами для питания процессора в принципе аналогичная петрушка они выглядят вот таким вот образом и находятся на материнской плате у старых материнок разъем 4-пиновый у новых обычно 8-пиновый соответственно кабели у блока питания как и в случае видеокарт идут на 8-пин и сейчас чаще всего они также разборные 4 плюс 4 пин ими можно запитать как 4-пиновый так и 8-пиновый разъем по необходимости соединяя или разъединяя две эти половинки и если у вас новая материнка Где разъем не один, а их несколько Скажем 8 плюс 8 Или 8 плюс 4 То в таком случае желательно Конечно использовать два кабеля Хотя такие блоки питания Обычно стоят дороже И найти их не так-то уж и просто Ключевое слово тут желательно Да 8 плюс 8 и 8 плюс 4 пин На материнке Можно запитать лишь частично Одним 8 пиновым кабелем И все это дело на самом деле будет работать Вопрос лишь в том насколько будет нагреваться этот кабель исполняющий обязанности сразу двух и какого качества в нем пластик и какого качества провода в любом случае для мощных процессоров или под разгон, я бы такое категорически делать не советовал но вообще при сборке нового пк такие вещи считаются признаком дурного тона скудноумия или же просто проеба сборщика и по нормальному друзья если есть у тебя два разъема то будь добр заполни два разъема это не так то уж и сложно так что пятый шаг при выборе блока питания это определиться с кабелями питания процессора и видеокарты сразу скажу что в фильтрах магазинов я вам эти параметры выставлять не советую а советую смотреть их глазами у порой выберешь два кабеля 4 плюс 4 пин на процессор и пропустишь какой-то блок у которого один кабель разборный 4 плюс 4 пин а второй сразу не разборный на 8 пин так что будьте осторожны на этом можно пролететь и пропустить какие-то какие-то действительно интересные модели. Ну ладно, друзья, с общими вопросами определились, часть блоков отсортировали, но вариантов еще много, и возникает самый сложный и каверзный вопрос, так как же выбрать качественный блок? Умные люди, конечно же, скажут, что нужно смотреть на защиты блока и выбирать по ним, Что чтобы блоку были не страшные короткие замыкания или скачки напряжения, и соответственно он у вас не сгорел. Да, друзья, защиты действительно есть, обозначаются они тремя буквами, и что значит каждая из защит, вы можете видеть у себя на экране. Из них все кроме AFC и SIP являются действительно жизненно важными и необходимыми и они обязательно должны быть у вашего блока. Однако проблему выбора все это не решает от слова совсем. Во-первых, у некоторых блоков все виды защиты могут быть не прописаны или прописаны неправильно. Как, например, у блоков DQ от DeepCool на сайте DNS прописано далеко не все, что есть в реальности. Но ну и также на деле более 75% блоков с сертификатом Bronze, Gold и Silver имеют все эти защиты. На это значит, что все равно остается несколько десятков военных вариантов. Так может ты просто скажешь, какой производитель лучше, спросите вы. К сожалению, друзья, ответа на этот вопрос не существует. И действительно, если посмотреть на полки магазинов, то производителей блоков питания много, но на деле большинство из них ничего не производят. Они лишь берут готовую начинку, пихают металлический корпус, ставят сверху вентилятор, клеят свой лейбл и пакуют свою коробку. Поэтому их мы будем называть сборщиками. Производители же самой начинки, крайне мало. Самыми крупными и легендарными считаются Superflower, C-Sonic, CWT и FSP. Они как сами выпускают блоки под своим лейблом, так и продают начинки фирмам-сборщикам. На экране вы сейчас видите, какие фирмы-сборщики, чьи начинки чаще всего используют. Но имея даже эту информацию, сделать выводы на самом деле невозможно. Дело в том, что каждый производитель начинки, не поверите, но делает разную по качеству начинку. От хорошей коричневой и шоколадной, до плохой коричневой, но не шоколадной. Каждая такая начинка Называется условно платформой, так например у знаменитого Seasonic есть как дешевые платформы типа GB Bronze, так и более классные Fx и Px и так далее, и качество у них разительно отличается, так что при выборе блока мы должны смотреть не на бренд, который указан на коробке, и даже не на производителя начинки, а на конкретную применяемую платформу. А поскольку данные о применяемых платформах есть далеко не по каждому блоку, а самих платформах, формы их модификации тьма тьмущая то к сожалению вся эта информация мало чем может вам помочь можно конечно научиться разбираться в схемотехнике блока знать что делает каждый элемент но поскольку списков блоков с подробным описанием всей их начинки нету то вам надо будет искать в интернете обзор на каждый интересующий блок с подробными фото и по фото пытаться понять что к чему но для обычного человека это дюже сложно да и даже профессионалы не не всегда могут понять все по фотографии. Ну и в довесок такая теоретическая оценка блока может не сходиться с практической. И то, что должно было работать хорошо на фотографии, на деле может работать плохо. И не будут спасать даже японские конденсаторы и какой-то именитый бренд. Так что же делать, спросите вы? На самом деле, друзья, нам повезло, ибо знаменитый портал FOPDA еще несколько лет назад начал вести свой рейтинг блоков питания с указанием как у им производителя начинки, так и конкретной применяемой платформы. С учетом таких показателей, как уровень шума, то есть той самой оценки лямбда, качество компонентов, то есть в первую очередь конденсаторов и пульсации замененных напряжений. В итоге у них получилась одна из самых удобных табличек, где порядка шести сотен блоков собраны по мощности и разбиты сегменты по качеству начинки. Сегменты обозначены цифрами, чем выше цифра, тем выше оценка у блока. Поэтому механизм поиска вами блока питания на самом деле крайне прост. Для начала надо определиться с мощностью по нашему калькулятору, затем зайти в фильтры магазина и выбрать подходящие вам по мощности блоки с учетом запаса где-то в 15-20%. После этого отсеять по сертификатам зерна от плевел, то есть, как я и говорил, выбрать сертификаты бронз, голд и сильвер, чтобы тем самым убрать часть совсем шлакоблоков и блоки с большой переплатой за избыточную энергоэффективность. Далее разберитесь с форм-фактором и длиной блока, информацию напомню нужно смотреть в характеристиках вашего корпуса. Следующим шагом решите насколько вам важен уровень шума, если для вас это важный параметр имеющий решающее значение, то выберите блоки с оценкой лямбда от и минус и выше. После этого определитесь с модульностью блока и тем какие кабели вам нужны и в каком количестве, ну и наконец начинайте искать подходящие вам по цене варианты в таблице на портале в OPD. Мой совет смотреть на варианты минимум с оценкой 6-9, ну а я для своих сборок беру обычно варианты, которые тут относятся к цифрам 10-11 и выше. Вот как-то так. Правда, нужно отметить, что, конечно, таблица на ФПД не включает все блоки, ибо не все они подвергаются детальному тесту. Ну и также оценка блоков делается на основании отдельных тестовых образцов, а на деле в массовых партиях в каких-то блоках чаще встречается брак, в каких-то реже, какие-то более шумные, а какие-то менее. У некоторых блоков меняют начинку в процессе производства, а примерно 40% всего того, что есть в таблице, уже вообще снято с производства или никогда не вовремя. Возилась в нашу страну. Ну и также данная таблица не учитывает вопрос цены и зачастую в одном сегменте по качеству могут находиться блоки с ценником в 4 и скажем 8 тысяч. Поэтому чтобы вы не страдали, не тратили свое время, мне пришлось все это дело проанализировать, поискать цены, вспоминать свой опыт работы с теми или иными блоками. И в итоге для вас друзья я отобрал лучшие на мой взгляд блоки по соотношению цена и качество в трех самых популярных сегментах. А именно 600-650 Вт, 700-750 и 800-850. Конечно, друзья, это не исчерпывающий список, это лишь краткая выжимка того, что действительно реально найти в магазине и что стоит своих денег до последней копейки. И да, по каждому блоку на экране будут даны самые важные вводные данные, а именно полное название, название OEM-производителя, использованной платформы, мощность по самой важной линии 12 вольт, размеры вентилятора, и тип его подшипника и также данные по шуму, как усредненные оценка лямбда, так и просто максимальный уровень шума при полной нагрузке, согласно упомянутым ранее тестам, если они, конечно же, для блока проводились. Также тут информация о модульности блока, длине его кабелей и длине его самого. В общем, все самое нужное и важное. Ну а мы, собственно, начинаем. Итак, сегмент 600-650 ватт И начнем мы тут с бюджетников На четвертом месте сразу два блока Во-первых, это BeQuiet System Power 9 и Cooler Master MVE Bronze 650 V2 Итак, System Power 9 это блок не на 600 ватт а на 576 ватт по линии 12 вольт Однако, как показывают тесты в реальности он выдерживает нагрузку и в 650 ватт без потери своих качеств Начинка у него от компании HEC платформа точно неизвестна, но внутреннее устройство блока выполнено хорошо. Правда, стоят высоковольтные конденсаторы от Elite или тиапа но для бюджетного решения это не критично. Да и качество сборки тоже решает. Основная же фишка BeQuiet, как вы возможно знаете, это борьба с шумом и даже в бюджетной модели им удалось достичь хорошего результата, ибо блок имеет сертификат Лямда A-. И это при том, что 120 мм вентилятор тут обычный китаец на втулке, но за счет качественной схемотехники и правильной настройки работы блок в принципе не шумит. Кабели питания тут средние по длине, 55 на процессор и 60 на материнку, Разъем для питания процессора лишь один, 4 плюс 4 пин, но это, как вы увидите, далее беда многих 650-ваттников. У System Power 9 есть также частично модульная версия 600CM, однако брать ее стоит при стоимости где-то до 5500-6000. Что же The Cooler Master MVE Bronze 650v2, то хорошим он получился во многом потому, что во второй версии поправили все грехи первой, в частности поработали над температурами, существенно их понизив. Блок блок построены на начинке от малоизвестной компании Gospower, но высоковольтные конденсаторы тут стоят уже не от CAP, а от Capscon. Да, это тоже Тайвань, но все-таки мне кажется чуть-чуть получше. Блок не модульный, но зато кабель питания процессора и материнки довольно длинные, 60 и 65 см соответственно. У блока два разъема для питания процессора, но выполнены они на одном кабеле, то есть второй разъем является тупо аппендиксом от первого и никаких приемов в целом не дает. Также блок оснащен 120мм вентилятором на гидродинамическом подшипнике, но ввиду высоких скоростей работы, которые нужны чтобы охладить внутренности, назвать его прям совсем тихим нельзя. Оценка Lambda S+, говорит что все терпимо, но брать его впритык ни в коем случае нельзя, ибо он будет действительно шуметь. Да, надо сказать, что оба блока, конечно, не идеальные, но идеальных вариантов за примерно 4,5-5,5 тысяч найти почти невозможно, у них всегда будут какие-то огрехи. Например, популярные блоки от Чифтека, BDF LSLC, обладают высоковольтными банками от Тиапа. причем именно у Чифтека эти банки, по слухам, часто выходят из строя. Но остальные варианты, опять-таки, стоят либо недешево, либо имеют тоже свои какие-то косяки. На третьем месте нашего рейтинга уже более качественные, но и более дорогие модели. Во-первых, это Superflower Lidex Silver на 650 Вт. Начинка тут от самого Superflower, стоят японские конденсаторы от Nepon Chimikon. Правда, есть и вкрапление тайваньских Capscon. Блок полностью модульный, и длина его кабелей 55 на мать и 65 см на процессор. Правда, разъем питания процессора, опять-таки, всего лишь один. Вентилятор тут стоит на 140 мм, на втулке и блок имеет переключатель между активным и гибридным режимом В гибридном режиме блок питания при нагрузке до 200 Вт вообще не будет использовать вентилятор Так что в режиме лазения в интернете компьютер будет плюс-минус бесшумным При нагрузке до 500 Вт блок в плане шума в целом тоже ведет себя отлично А вот уже выше шум переваливает за 35 дБ и становится слышен ухом ну и также в минусы можно отнести тот факт, что блок версии на 650 Вт довольно тяжело найти в продаже, особенно в регионах, и порой стоит он намного дороже, чем должен. Красная цена ему где-то 7-7,5 тысяч. Ну и конечно же нельзя было пройти мимо DeepCool DQ650M V2L, но он как и предыдущий блок полностью модульный, кабельный процессор идет длиной в 70 мм и 55 на мм. мать. Ну и провода у него да жесткие, но если есть руки, то вы с их укладкой явно справитесь. У него также стоит 120мм вентилятор на втулке, уже без гибридного режима, но на удивление уровень шума у него, согласно тестам, относительно невысокий и даже при стопроцентной нагрузке не превышает 35 дБ, однако официальные тесты лямбда для этого блока не проводились. Что касается начинки, то она тут от CWT, платформа GPX, конденсаторы стоят только японские, от Nippon Chimikon и Nichikon. Единственный вопрос в цене, ибо брать его дороже, чем предыдущий вариант, нету никакого смысла. Красная цена ему где-то 7 половиной тысяч, но радует, что найти его за эти деньги все таки можно. На второе место я поставил GPU-650FC от но, собственно, от дочки Chieftec, начинка у него от CWT, платформа GPR, набор конденсаторов как у Deepcool от Nepon Chimicon и Nichicon. Стоится 40 мм вентилятор на шарикоподшипнике, что в принципе неплохо, блок полностью модульный и обладает клавишей переключения в активные и полупассивные режимы. Кабель питания материнки и процессора 60 и 70 см соответственно. Найти его реально за 7500 тысяч и за эти деньги это просто отличный вариант. Ну а на первом месте, если вам прям нужно качество-качество, у нас, никогда не догадаетесь кто, Фантекс MP650. Однако опытный взгляд сразу поймет, что от Фантекса в этом блоке, наверное, лишь только название. По факту это почти на 99% Seasonic платформы FX, то есть одна из лучших платформ на рынке по своему качеству. Единственное отличие от оригинала, наверное, в кабелях питания процессора и видеокарты. У Seasonic а они в оплетке с круглым сечением, у Фантекса они плоские. В остальном все так же, то есть два длинных кабеля на процессор материнку, гибридный режим и адекватный уровень шума, вплоть до нагрузки в 600 Вт. Оценка у него Lambda плюс. При этом если оригинал стоит у нас свыше 11 тысяч, то АМП можно урвать за 8,5-9 Поскольку блок только вышел на рынок буквально пару месяцев назад, то вероятно цены будут низкими еще какое-то время в целях какого-то демпинга, но найти его можно далеко не везде, однако если найдете, значит вы счастливчик. Ну и в качестве альтернативы фантексу можно рассмотреть, во-первых, Sisonic, если заказывать его с Германии, то выйдет с доставкой всеми платежами порядка 8500. Также Superflower Лидекс Gold и сделанный на его платформе UJ и Supernova G3. Ну и также стоит рассмотреть Enermax Revolution DF на начинке от CWT. Они все довольно качественные, тихие и модульные, и брать их определенно стоит, но при условии, что вы их найдете с определенной скидкой и цена будет не более чем 9000 рублей и выбрать блоки дороже 9000 в сегменте 650 ватт я вообще никакого смысла не вижу вот как то так что касается рынка 750-ваттных блоков, то тут много похожего. На четвертом месте опять-таки бюджетники Bequest System Power и Cooler Master MVE Bronze за 5,5 и половиной тысяч. От своих 650-ваттных версий они ничем толком не отличаются, и как бюджетные варианты их действительно стоит рассмотреть покупки. На третьем месте лучший вариант это EVGA и GQ750W, у нее начинка от FSP от японских rubicon и Nepon chimicon стоит 135 мм вентилятор на гидродинамике с возможностью работы как в активном так и в гибридном режиме сам блок частично модульный есть два коннектора для подключения питания процессора и кабели у него на самом деле длинные на процессор 65 ну а на мать 60 так что как по мне за свои деньги это хороший тихий вариант к слову брать и на 650 ватт я вам не советую там она дюже дорогая дорогая и, наверное, не стоит своих денег. Также как альтернативу в GQ можно рассмотреть Superflower Lidex Silver и DQ750M V2L, если найдете их ценой до 8500. Они почти ничем не отличаются от своих 650-ваттных версий, единственное, что имеют два кабеля для питания процессора. Ну а на второе место опять-таки я бы поставил поделки на базе сессонниковской платформы FX. Тут помимо упомянутого MP от Fantex, а, можно выделить также NZXT, C750M. С ним история такая же, то есть это полная копия сессоника, кроме внешки. Единственное, что при нагрузке свыше 600 Вт данные блоки перестают быть бесшумными. Но вы должны понимать, что при таком большом потреблении шум любого блока питания будет слегка перекрываться шумом других компонентов, поэтому я не считаю данный факт дюже критичным. Стоят оба данных блока порядка 10 тысяч, что делает их в принципе желанными вариантами. Ну а на первое место я бы поставил Superflower x 3 Gold, его также можно урвать где-то за 11 тысяч, у него 130 мм вентилятор на гидродинамике и гибридный режим, за счет чего он очень тихий, намного тише Сесоника при полной нагрузке, оценка по шуму у него лямда и минус но по качеству и компонентам он ни в чем толком не отстает от сисоники Платформа собственная, Lidex 3 Gold, конечно же на японских конденсаторах Кабели полностью модульные, на мать 60 см, на процессор 2 по 70 И я считаю его одним из лучших вариантов на рынке по соотношению цена-качество Вот как-то так Бреджет блоки, друзья, дороже 10-11 тысяч в сегменте 750 Вт я особо смысла не вижу, поэтому мы переходим к сегменту 850 Вт. Да, этот сегмент нужен для более дорогих сборок и советовать тут блоки начального уровня от BeQuiet, Cooler Master или какого-то любого другого бренда нету никакого смысла. Если у вас дорогое железо, потребляющее так много энергии, то уж на блок питания тоже стоит раскошелиться. Поэтому начинаем из завсегдатых DQ850M, V2L и суперцветка Silver. Они у нас занимают третью позицию в рейтинге. Суперцветок найти как обычно тяжело, а деб. Кул при нагрузке свыше 700 ватт, и у него сильно скачут цены. Где-то он стоит 9000, а где-то в регионах аж 12. Брать его есть смысл, если стоимость до десятки, либо если вы не можете найти каких-то альтернатив. Второе место стоит отдать уже упоминавшемуся клону Seasonic Fantex MP850, он будет стоить порядка 11,5 тысяч, но сейчас его нет в продаже даже у дилера и найти его будет не так-то уж и просто. но ну, а на первое место я бы поставил оригинальные блоки от Seasonic и Superflower, линейку FX и Lidex Gold соответственно, Lidex конечно чуть тише, но порой и дороже, однако сейчас их оба реально найти в России примерно за 13 000. Вот собственно и все, друзья, что я хотел бы вам посоветовать сегодня. По традиции все ссылки на упомянутые блоки и таблицы я оставлю в описании. Часть ссылок будет дана на Ситилинк, ибо он есть в большинстве городов нашей необъятной родины. Там есть доставка товаров и порой проходят разные скидки и акции, позволяющие рвать что-то по довольно выгодной цене. Вот как-то так. Ну и также не забывайте, что скоро новогодние каникулы, скидок будет больше. Ну и так. Же, магазин CityLink это не только магазин компьютерных комплектующих, там можно купить разные товары для жизни и дома. Ну и соответственно каждый сможет найти себе что-то на свой вкус, цвет и кошелек. Если же видео, друзья, вам понравилось, то пишите в комментариях сколько процентов из него вы поняли, сколько у вас отложилось в памяти, помогло ли оно вам. Ну а с вами как всегда был Белыч, всем еще раз удачи и до новых встреч.